Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Вам давай. за моим и мы будем к От минуса будем ебаш, ат вон там, блять. Что это? где Один прокидывают. Где? Маку, вы играете, короче, а я. Типа умер Драго, Один заходит, один, один зашли.